Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы в этом видео поговорим о машинке Дракон от Белла. Мы разберем с вами его положительные стороны, чем он хорош, также рассмотрим отрицательные стороны и как не нарваться на подделку. Этот аппарат был протестирован достаточно долгий период в нашей школе, клуба профессионалов. Зарекомендовал себя положительно, после чего мы решили его включить в обучение. Ну что, поехали, вперед. Итак, в такой комплектации приходит аппарат с завода. Что входит в комплектацию? Блок питания, также входит манипул, в данном случае он красный. Есть еще другие цвета, например, вот такой золотой и еще бывает черный. Также входит... Два держателя и два наконечника. Удобно на тот случай, когда один клиент идет за другим и вы не успеваете простерилизовать. Поэтому в запасе всегда рекомендуется держать запасные и удобно. Это очень удобно. Как подключается? Берем сам манипул, берем блок питания. Раскручиваем. подключаем вот здесь сзади есть отверстие подключаем штекер и включаем его в сеть вот здесь где подключается блок питания есть кнопка включения выключения нажимаем регулируем скорость и мы с вами готовы к работе. У дракона идут вот такие иглы. Посмотрите. Сейчас мы с вами разберемся, как э, она устанавливается в сам аппарат. Здесь открываем. Здесь раскручиваем колпачок. Здесь есть специальное отверстие для установки иглы. Устанавливаем для характерного щелчка. После чего закручиваем обратно наконечник и одеваем колпачок. Помните, я говорил о минусах этого аппарата? Есть один небольшой минус. Выход иглы регулируется самим колпачком. Если вам нужно установить выход иглы больше, то одеваем колпачок глубже. Если меньше, то немножко его достаем, включаем. Работает не так громко регулируется скорость. поворотом, всем видно, теперь давайте поговорим с вами о том, как снимается игла, также раскручивается наконечник, аккуратно снимаем. Чуть-чуть придерживая цангу, вверх и на себя. Вот так снимается игла. Еще раз. Одевается до характерного щелчка, придерживается и на себя. И немножко придерживая цангу, вверх и на себя. Вот так снимается игла. Еще раз вставляется до характерного щелчка, придерживаем цангу вверх и на себя. Вот так снимается игла и закручиваем обратно наконечник. Также в этом аппарате есть еще одна сменная деталь. Называется она цанга. Сейчас я покажу, где она находится. Откручиваем держатель. И вот мы видим с вами цангу. Меняется она легко, снимается. Вот так подповорачиваем. И отсоединяется. Здесь, видите, все смазано. Также она легко И обратно закручивается Сейчас мы с вами поговорим Как отличить оригинальный дракон от подделки Значит, есть три основных отличия первое отличие это э, вот этот рисунок видите он э, на оригинальном драконе он э, выгравирован если говорить о подделке то он или наклейка или э, будет краской нанесено вы сразу увидите что это э, машинка не очень хорошего качества уже по внешним признакам второй признак вот здесь где внутри вот здесь вот видно на каждой машинке есть свой идентификационный номер. Это второе отличие от неоригинального дракона. И также еще один показатель оригинальности продукции. Оригинальный дракон стоит, минимальная цена его, 10 тысяч рублей в России. Поделки же под дракон стоят порядка 5-6 тысяч рублей, если речь идет о новом аппарате. Вот основные три отличия, которые позволят вам отличить аппарат «Дракон» от некачественной подделки. Аппарат «Дракон» отбыла достаточно надежная машина, которая которой можно работать в различных техниках и с разными типами кожи. Я, например, если мне необходимо сделать напиление, работаю на уровне номер 2. Если мне нужно уплотнить, повышаю уровень 3 и также этот аппарат работает и можно делать мини татуировки тогда уже мы повышаем скорость практически до максимума так друзья давайте подведем небольшие итоги машина дракон от Бела подходит для любых типов кожи и любых техник очень удобно Легкая, сидит в руке хорошо. Кроме этого, она подходит как вторая машина для мастера перманентного макияжа, как запасная. И немаловажно сказать, что, что расходники на нее недорогие. Расходник всего на одну процедуру стоит 135 рублей. И для студентов, которые проходят курс базового обучения в школе клуба профессионалов, этот аппарат идет в подарок. Дракон классный аппарат. Мы рекомендуем его к использованию. Коллеги, надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. В следующем видео мы обязательно поговорим о иглах. С вами был мастер-преподаватель школы клуба профессионалов Владимир Мартаньян. Пока. А если хочешь больше знать и уметь перманентно макияжа, то переходи по ссылкам внизу. Пока!